Итак, мне надоело копаться в интернете, смотреть обзоры, пробовать разные дистрибутивы и так далее, я хочу рассказать свое мнение о дистрибутивах Linux, а также скажу, какие считаю лучшими и удобными. То, что их очень много и так всем известно, можно найти какой-нибудь дистрибутив практически для любого устройства, в основном это делают просто по приколу, это напоминает мне ситуацию с Doom, который запускают на всем подряд, таким дистрибутивом я отношусь нейтрально, ведь они никому не мешают. Но вот с дистрибутивами для ПК все очень странно, даже если перечислить самые популярные дистрибутивы, чьи названия можно часто встретить, то наберется больше пяти штук. Если рассматривать это с точки зрения новичка, который хочет просто ознакомиться с миром десктопных систем, работающих на ядре Linux, то это просто катастрофа. Мало того, что этих дистрибутивов самих по себе много, так они еще предлагают разные рабочие столы, с непонятными названиями и без объяснений в чем отличие. Помимо визуальных отличий, есть также технические. Они могут использовать разные файловые системы, форматы для приложений, варианты обновления системы. Еще есть всякие так называемые XE, Valent, Pipewire и куча других непонятных терминов. Мягко говоря, такое количество информации взорвало мне мозг. При этом среди этих всех технологий есть сторонники того или иного. Например, есть формат для приложений Flatpak, который создан для того, чтобы заменить старые и несовместимые друг с другом форматы. Короче, абсолютно любой дистрибутив, даже Chrome OS, может использовать этот формат. А приложения в этом формате распространяются и постоянно обновляются в магазинчике для приложений под названием FlatHub. Звучит круто, удобно и в целом напоминает как это сделано в Android или iOS, это исправляет старые проблемы с распространением и обновлением софта. Некоторые дистрибутивы получают обновления для приложений только в обновлениях самой операционной системы, что довольно таки тупо. Ну и помимо этого Flatpak есть еще Snap, который создан с той же целью и тоже имеет свой магазин приложений, разрабатывают его кстати разработчики Ubuntu, а ведь еще есть AppImage. Короче вы поняли, существует куча разных технологий, много разрозненностей и разные люди фанатеют от того или иного решения, а дистрибутивы используют разные технологии. В основном, все эти технические отличия не так важны, например мой любимый дистрибутив, Elementary OS, он в техническом плане устарел, но это не делает его плохим. Я не хочу говорить о проблемах, которые не зависят от разработчиков систем, они все равно не смогут что-то изменить. Также бывает так, когда у разработчиков не хватает финансирования, чтобы они смогли реализовать свои идеи. У разработчиков разные видения идеальной операционной системы, кто-то считает, что систему нужно кастомизировать с ног до головы, другие, что все должно быть милым и с аниме на обоих, а кому-то важна безопасность, по моему мнению, именно разработчики Elementary OS одни из самых адекватных. Они делают систему для рядовых пользователей, как например я, ей приятно и удобно пользоваться, хотя кое-что мне там не нравится, нельзя перетаскивать файлы на рабочий стол. В целом, основная проблема в огромном количестве дистрибутивов, многие из них нацелены на сервера, разработчиков, параноиков и другие свободные народы, а не на обычных пользователей, Большинство разработчиков дистрибутивов просто не заинтересованы в том, чтобы их системой было комфортно пользоваться обычным людям, например, во многих дистрибутивах нужно постоянно вводить пароль, чтобы установить или обновить приложение, каждый раз нужно вводить пароль, это очень тупо и неудобно. Я знаю, что есть люди, которые помешаны на безопасности, для них можно было бы в настройках конфиденциальности или родительского контроля добавить возможность включить запрос пароля для установки, удаления и обновления приложений, тогда было бы хорошо и обычным людям и вот таким паролем а нам. Терминал, это тоже довольно странная штука. Зачем им вообще нужен рядовому пользователю? Я имею в виду, вот открываете вы например список приложений, зачем там терминал, почему его по умолчанию не сделают скрытым, и если включить режим для разработчиков, то тогда он появится, я не думаю, что это сложно реализовать. В общем многие дистрибутивы непригодны для использования типичными пользователями, но есть парочка, которую я могу порекомендовать и хотя бы к этому должны стремиться разработчики, которые хотят сделать по-настоящему комфортную ОС, это вышеупомянутая, моя любимая Elementary OS, и довольно похожая по концепции Pop OS. они просты в использовании, у них приятный дизайн и нет перегруженности в интерфейсе. Я соглашусь с тем, что эти системы не идеальны и им есть к чему стремиться, но учитывая, что бюджет у этих разработчиков сравним с тремя мисками риса, то они большие молодцы. Я надеюсь, что мне удалось передать мои мысли, а если нет, то извините, пожалуйста.